Всем привет! Вы на канале NB Фитнес и с вами я, Боб Наталья. Продолжаем снимать рубрику «Фитнес для начинающих». Итак, начинаем с разминки. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос, потянулись вверх, выдох, снова вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся одной рукой. Вытягиваемся второй. Живот тягиваем себя. Хорошо. Потянулись двумя руками. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись. Выдох. Хорошо. Руки перед грудью Отталкиваем локти назад. Разворачиваемся в одну сторону. Локти назад. В другую. Еще разворот. Живот все время втягиваем себя. Еще. Хорошо. Таз удерживаем на месте. Еще в сторону. Хорошо. Последний раз. Отлично. И пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Хорошо. Одна рука вверх, вторая вниз. Еще выдох. Выдох. Руки себе напряженные, живот подтянут. Выдох. Выдох. Хорошо. Еще. Восемь. Сильные. И снова сделали вдох, потянули вверх, выдох и захлест. Пятку с ягодицей соединяем, руками работаем. Еще и руки сверху к себе. Вверх Еще Руки в стороны И выпадка одной ноги, другой к другой на выдох. Выдох. И еще. Стоп. Берем себя под колени. Округленной спиной тянемся вверх. Затем делаем прогиб. Снова. Округленный вверх. Прогиб. Округленный вверх последний раз, округленной спиной поднимаемся, плечи по кругу, назад, ноги чуть ближе, сделали глубокий вдох, выдох, и еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону, хорошо, для первого упражнения ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч, стопы разворачиваем на 35-45 градусов, Стороны. колени удерживаем на месте колени направлены туда же куда и пальцы ног на два счета делаем присед акцент тазом назад на два подъем вверх на два акцент тазом назад на два вверх еще два раза также хорошо еще один а теперь медленно на три счета также четыре раза раз два три подъем колени удерживаем на месте акцент тазом назад еще раз два три подъем последний раз два три и восемь на каждый счет вдох выдох Отлично, остаемся внизу, удерживаем положение. Дыхание ни в коем случае не задерживаем. Все время дышим, держим. Отлично, подъем. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону и делаем еще один подход все то же самое ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч слегка разворачиваем стопы живот, ягодицы в себя помним, колени удерживаем на месте но колени направлены туда же, куда и пальцы ног Четыре счета на два. вверх, на два, вниз и три. На Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Еще два раза. И на каждый. Остаемся внизу. Удерживаем. Еще держим. Молодцы. Подъем. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. В размере ноги в одну, в другую сторону. Для следующего приседания ставим ноги как можно шире друг от друга. Стопы разворачиваем четко в стороны. Пятки подаем вперед. Вы должны развернуть стопы так, чтобы между, вернее, по ним можно было провести поля четко по одной линии. Хорошо. Зажали ягодицы. Спина прямая, живот подтянут. Медленно, на два счета. Опускаемся вниз, зажимая ягодицы, таз подаем вперед. Таз вы должны опустить четко. Между ног Затем на два счета поднимаемся вверх Опускаемся до тех пор Пока коленный сустав будет прямым под прямым углом И на два поднимаемся вверх Четыре раза на два счета На два Вниз На два Вверх Продолжаем Зажимаем ягодицы и на три, медленно, четыре раза. Раз, два, три, подъем. И на каждый счет по семье. внизу, дышим, еще удерживаем, подъем, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх. Вы вот так, размяли ноги в одну в другую сторону и еще только один подход снова ставим ноги как можно шире разворачиваем стопы пятки подаем вперед зажали ягодицы, живот подтянут спина прямая, плечи развернуты и 4 счета 4 раза на 2 счета и медленно. Вдох, Потянулись вверх Выдох И еще раз Вдох Потянулись вверх Выдох Разняли ноги в одну, в другую сторону Правую согнули Пятку стараемся соединить с ягодицей Живот втягиваем в себя Стоим прямо Отталкиваем колено назад Хорошо Затем колено к груди Сделали вдох, потянулись вверх, на выдох, вторую ногу согнули, колено назад, и колено в груди. Сделали вдох, потянулись вверх, и на выдох, расслабились. Размяли ноги, для следующего упражнения опускаемся вниз на скобик. Для следующего упражнения ставим руки в упор за спиною, спина прямая, живот подтянут, плечи развернуты, опущены Левая нога остается у нас согнутой, правую слегка подаем вперед, стопа на себя, пальцы стопы направлены четко в потолок На выдох поднимаем полусогнутую ногу вверх, на вдох опускаем на пол Повторов 10 и выдох Кружиной вверх. Задержали, опускаем ногу и еще один подход. Десять медленно. пружинить задержали ногу опустили на пол хорошо и смена левая нога вперед пальцы помним четко направлены в потолок 10 повторов медленно Ружи на двадцать раз. Задержали, опускаем ногу и еще один подход. Десять медленно. И двадцать пружиним. Стоп. Опускаем ногу, обе выравниваем и расслабляем мышцы ног. Исходное положение лежа на боку. Одна нога согнута, вторая прямая направлена вперед, стопа на себя. Ни в коем случае не разворачиваем стопу, даже слегка пяткой поднимаем вверх. На выдох прямую ногу приподнимаем, на вдох опускаем вниз. Хорошо. Попторов 10. И. И четыре раза по 3. 1, 2, 3, снова. И двадцать пружиним. Задержали ногу, опускаем. И еще один подход. Десять медленно. Помним слегка пятка и вверх. по три 4 раза. И 20 пружин. Жали, опускаем ногу. Приподнимаемся. Ставим ее в упор перед собой, Отталкиваем колено в одну сторону. Себя разворачиваем в другую. Как можно больше колено отталкиваем назад. Хорошо. И все то же самое делаем с другой ноги. И все тоже с другой ноги. Десять. Медленно. Пятка вверх. 3. И пружина 20. Задержали ногу, опустили на пол и еще один подход, 10 медленно. И раза и пружина. Задержали ногу. Опустили на пол, согнули, приподнимаемся и отталкиваем колено в одну сторону, себя разворачиваем в другую. Сидим 4, 3, 2, 1. Хорошо? Для следующего упражнения разворачиваемся лицом ковриком. Ложимся на живот руки, сгибаем под прямым углом, разведя их в стороны. На выдох, напрягая только мышцы спины, поднимаемся вместе с руками, на вдох опускаемся на пол. Выполняем 10 раз. На выдох. Хорошо, за последним остаемся вверху, головой тянемся вперед и делаем рывки напряженными руками назад, пытаемся соединить лопатки на выдох 20 раз. Опускаемся вниз, расслабились, лежим 4, дышим 3, еще 2, 1, и еще один подход, 10 подъемов на выдох. Обратите внимание, ноги спокойно лежат на полу. Подъем идет только за счет сокращения мышц спины. За последним разом остаемся вверху. Головой тянемся вперед и 20 пружинок напряженными руками назад. Локти собираем и лопатки за спиной. На выдох. Держались и опускаемся на пол, расслабились. Для следующего упражнения разворачиваемся на спину, ноги ставим на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Зажимая ягодицы, поднимаем таз вверх и выполняем небольшую пружину, акцент все время вверх. На выдох 20 раз. таз вверху, колени удерживаем на месте теперь таз через низ, подаем в одну сторону, в другую в одну, в другую, в одну в другую, продолжаем еще так же 8, 7, 6 5, 4 3, 2, 1 и снова 20, только прямо ягодицы зажаты Задержали таз вверху и снова через низ. В одну сторону, в другую. Еще 8. И последний раз только прямо. 20. Зажаты ягодицы. таз сверху собираем. Колени и бедра вместе, стопы остаются широко. И снова выталкиваем таз 20 раз. Хорошо, собираем и стопы, и колени вместе, и снова 20. Ягодицы зажаты. Стопы остаются вместе, разводим колени в стороны, подкручиваем копчик под себя, зажимаем ягодицы и еще 20 раз. разводим и стопы, и колени И заканчиваем, как начинали 20 За последним Зажали до боли Сжимаем и держим 10, 9, 8, 7 Сильнее, 6, 5 Еще зажимаем, 4 подкручиваем колчик. два, один опускаемся на пол, расслабились, согнули ноги, скрестили, берем себя за стопы, тянем стопы и колени повыше в груди и плотно-плотно прижимаем к себе вторая нога и снова подтягиваем и плотно-плотно прижимаем к себе, хорошо. Для следующего упражнения остаемся лежать на Коврики спиной, локти в стороны. Помним, подбородок груди не прижимаем. Между подбородком и грудью должен поместиться кулачок. Помним: живот подтянут, на выдох. Напрягаем мышцы живота, поднимаемся вверх. Стараемся ребра и таз соединить вместе. Затем на вдох опускаемся вниз. И 20 раз. Три. И пружина из Задержались. Опускаемся вниз. Руки вдоль корпуса. Ладони на полу. На выдох поднимаем согнутые под прямым углом. Ноги вверх. Затем медленно. Также под прямым углом согнутые ноги опускаем вниз. Только коснулись пол. На выдох. И вверх. На вдох. Коснулись пол. На выдох. И вверх. На вдох. Коснулись пол, еще вверх выдох, коснулись вдох, снова выдох, коснулись вдох, еще выдох, коснулись вдох и снова выдох вдох, продолжаем еще так же следим за поясницей прижали, не отрываем хорошо и еще поднимаем ноги теперь на выдох стараемся выравнивать ноги вперед на вдох сгибаем к себе, выполняем 10 раз на выдох вперед на вдох только до прямого угла, если кому-то сложно, можно делать поочередно одной ногой к себе второй ногой к себе кому достаточно легко значит двумя ногами продолжаем также обязательно следим за поясницей хорошо и еще на выдох выравниваем ноги на вдох согнули снова выдох согнули вдох хорошо опускаем ноги положили одну руку сверху на пупок делаем глубокий вдох в живот на выдох расслабились еще вдох выдох снова вдох выдох и еще вдох выдох опускаем руку подышали грудной клеткой восстановили дыхание и еще один подход все сначала руки за головою, подбородок к груди не прижимаем и 20 раз на выдох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 Хорошо, Собираем ноги вместе Поднимаем в потолок Приподнимаем верхнюю часть корпуса Захватываем себя за бедра Руками помогаем себе Хорошо, Теперь руки выравниваем Поясница остается прижатой коврику Ноги слегка опускаем По диагонали И удерживаем положение Дышим ни в коем случае Не задерживаем дыхание Раз, дышим, два, три, четыре Еще немного, пять, держим Шесть, семь, восемь Девять 10, еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, хорошо, округляем спину и раскатываемся, снимаем нагрузку с поясницы, выдох, вдох, снова выдох, вдох, еще, хорошо, выравниваем ноги, спина прямая, стопы носили. Делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку, живот втягиваем, на выдох стараемся потянуться вперед, раз, вперед, два, три, четыре, захватываем стопы на себя, тянем, четыре, три, два, один, приподнимаемся и еще раз делаем глубокий вдох, потянулись вверх и на выдох, раз, тянемся вперед, два, три, 4, захватили стопы, тянем на себя И наклон 4 3, 2, 1 Хорошо, разворачиваемся лицом Ко мне Собираем стопы вместе Колени в стороны Делаем глубокий вдох И на выдох наклон вниз Прямой спиной Хорошо, поднимаемся, снова делаем глубокий вдох и на выдох тянем стопы к себе, наклоняемся вниз. Хорошо, разводим ноги в стороны, делаем глубокий вдох и на выдох именно прямой спиной, пусть это будет не так низко, прямой спиной наклоняемся вниз. Приподнялись. И снова сделали глубокий-глубокий вдох. И на выдох. Снова вниз. Хорошо. Округленной спиной поднимаемся вверх. Одну ногу согнули. Подтянули.